Маткульт, привет всем! Светины задачи, выпуск номер пять. На этот раз с этой стороны ничего нету, никаких заданий. Все на этой стороне. Мы разберем некоторые из них. Некоторые будете решать сами. А тема у нас рассуждение вот противного. Точка, решаем Дома. По этому поводу должен рассказать забавную историю, что когда я был маленький и учился тоже в пятом классе, обычной еще школы, не 57-й, у нас была, была такая тема рассуждения от противного, нас учили проводить рассуждения, и я каждый раз говорил, а, только математичка скажет, от противного, я говорю, от отвратительного. Свате замолчи. Потом в следующий раз только скажет, от противного, я говорю, от омерзительного. Я тебя выгоню сейчас, да? И каждый раз я находил новый синоним слова «от противного». Каждый раз. От там... Эм, ой, сейчас уже не помню. Ну, короче говоря, вот хватило раз на пять. Потом все-таки, наверное, выгнуло разок. Но я просто очень... Мне не нравилось слово «от противного». Я не понимаю, что противного в рассуждении от противного. Я вот совершенно это не... не, не мне кажется, правильно говорить «от противоположного». Но что есть, то есть. Итак. Первая задача для олигофренов. Поэтому ее пропускаем. Докажите, что в любой футбольной команде из 11 человек есть двое, которые родились в один и тот же день недели. Так, вторая также тривиальна абсолютно. Там есть небольшая лингвистическая тонкость. Прочтете, увидите. Тут вот ссылка да, на Ленина все эти самые листочки. Да, в, в одном файле там найдете, Прочитайте. Вообще, должен сказать, что первые две задачи на принцип Дерехлия. А часть из следующих на оценку плюс пример. То есть тут разные такие идеи появляются вполне себе тоже 5-го мат-класса. А, да, значит, ну вот третью мы разберем. А, задача звучит так. Если класс из 30 человек рассадить в зале кинотеатра, в зале кинотеатра, ну то есть как бы, да, будем считать, что он, наверное, прямоугольный. Иначе это было бы специально оговорено. То есть сколько-то рядов, да, одинакового размера. Если 30 человек рассадить в зале Кинотеатра, то в любом случае, хотя бы в одном ряду, окажется не менее двух одноклассников. Если то же самое проделать с классом из 25 человек, то, по крайней мере, три ряда окажутся пустыми. Сколько рядов может быть в зале? Итак, 30. Тогда обязательно будет попадание в какой-то ряд двоих. Как бы не рассаживать. Смотрите, условия. Да? Как бы не рассаживать. И если 25, то как бы не рассаживать, по крайней мере, три ряда окажутся пустыми. Вот это вот очень такое условие, которое, оно такое вязкое, понимаете, да? То есть 25, да? Отсюда три пустых ряда. Вязкое. Непонятно, что здесь, как это представить себе, да? Но вот тут надо, конечно, представлять себе как бы самый худший случай для каждой из двух ситуаций. Но что значит каждый, что значит самый худший случай? Как ты это объяснишь, когда ты будешь сдавать эту задачу, да, у них устно принимают эти задачи. Нужно объяснить свое решение, не только дать вот такой ответ, там типа, я, о, на шамане, верь меня этого, ответ вот такой. Нет, надо провести строгое рассуждение. Но давайте попробуем просто сделать как бы соответствующие оценки. Вот что значит, что э, если 30 человек рассадить, то как бы не рассаживать, двое окажется в одном ряду. Это значит только одно, что рядов меньше, чем 30. Просто вот, ну, чтобы понять, да, если будет 30 рядов, я их спокойно рассажу всех, каждого в один ряд. Поэтому первое условие, что рядов меньше 30. Это я просто на русском языке, на нормальном языке, да, переформулировал исходное условие Второе условие заключается в том, что если 25 человек рассаживают, то как не рассаживай, остаются 3, обязательно три пустых ряда. И это условие тоже эквивалентно некоторому условию. А именно, что x больше или равно 28. Потому что если бы x было а, если бы x было ну, там, 27, например, да, ну, тем более 26, 25 и так далее, то я бы мог занять каждым школьником один свой собственный ряд и осталось бы всего два пустых. А раз... По условию, я не могу рассадить 25 человек так, чтобы осталось 2 пустых, чтобы всегда останется 3, то рядов не меньше, чем 28. Ну и обратно, понятно, что если их не меньше, чем 28, то как не рассаживать 3 ряда пустые, конечно, будут. Потому что школьники, 25 школьников, не могут занять больше, чем 25 рядов. Ну вот теперь все, как бы мы решили. Вот, вот, вот ответ, да, x меньше 30, но больше или равно 28. То есть x может быть равен 28 или 29. Вот два варианта, и это ответ, да. Это ответ задачи. Он, ну, просто их два, да, Ответ состоит из двух возможностей. Да. Тут же спрашивают, сколько может быть в зале рядов. Ответ. 28 или 29. Так, следующая, очень важная, и я ее обязательно разберу. Она чрезвычайно важная в задачах на принцип Дирехли. Она встречается буквально там на третьей, четвертой задаче всегда. Э, вот смысл этого, как бы, смысл приема. Вопрос. Сможете ли вы разложить 44 шарика на 9 кучек? 44 шарика на 9 кучек. Ну, тут очевидно по условию, что не пустые. Не пустые. Ну, иначе их не 9, да? Кучки. 9 их кучек. Так, чтобы количество шариков в разных кучках было различным. Ну и тут, как бы, вот на самом деле, обычный простой школьник, конечно, у нас впадает в ступор. И я бы сказал так, что, ну, может быть, там, ну, нажимайте, конечно, паузу, кто хочет сам решить. Ну и теперь отжимайте, смотрите. Здесь надо понять, вот, понять, как, какое, как бы, как использовать эту информацию, да, о том, что они все должны быть различными, как мы будем использовать. Но вот я предлагаю прием, который вы всегда будете в этом случае пользоваться. Давайте кучки расположим по возрастанию просто и все. Вот первая, вторая, третья и так далее. Так как они все не пустые, то в первой кучке не меньше, чем один шарик. Дальше. Во второй кучке которая вторая по размеру, да, тем самым не меньше, чем два, потому что если был бы один, э, ну, тогда в этой бы тоже был один, да, в них было, было бы одинаковое количество. То есть, так как в них всех разное количество, вот они вот так возрастают. Как бы самый минимальный вариант, э, когда они могут в, в, вот так вот возрастать, состоит в том, что в первый один шарик, во второй два, в третий три и так далее. Э, ну, а если они как-то по-другому возрастают, то, по крайней мере, не... Ну, верно, что в первый не меньше одного, а второй не меньше двух, третий не меньше трех, и так далее. То есть, если на каком-то шаге меньше, чем к, на номере шага меньше, чем к этих шариков, тогда во всех вот этих К первых кучках всех меньше, чем К. То есть во всех К минус один или меньше. И мы приходим противоречить с принципом деревьев, потому что К-кучек и только К минус один разных возможностей для количества шариков, тогда значит где-то будет совпадать. Вот. Поэтому мы фактически просто строго доказали, что в каждой катой куче не меньше к шариков. А тогда в сумме не меньше, чем 1 плюс 2 плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9 шариков. Но это 45. Финит, умеете я, куметь я. Невозможно. Запоминайте этот прием. Я вот хочу научить на самом деле, да? Хочу сказать, половина дела... В олимпиадном мастерстве это примерно тысяча разных приемов, которые применяются в задачах. Просто вот если вы их все тысячи будете знать, ну почему-то если вы хотите там активно в этом участвовать, если вам это нравится, да, то вы можете их сами выдумывать, эти приемы, а можете просто их как бы где-то узнать и понять. Но вот один из этих приемов это вот этот монотонный принцип Дерихле, если будет у вас вам условия, что все они различны, то тогда в первой не меньше 1, во а второй не меньше 2 и так далее. Такие задачи очень много на разных олимпиадах. Так, в классе 20, это пятая задача, в классе 25 учеников известно, что у любых двух девочек класса количество друзей мальчиков из этого класса не совпадает. Какое наибольшее количество девочек может быть в этом классе? Вот это классическая задача на метод, называемый оценка плюс пример. Хотя будет, ну, как бы отдельный листок про это у них, но это прям просто ровно, да, ровно на оценку плюс пример. Значит, так, смотрите, у нас 25 человек. Какое максимальное количество девочек может быть? Чтобы у любых двух девочек количество мальчиков, друзей, да, было различным. Ну вот, э, тем самым, смотрите, э, как бы, что, ну, давайте там, как я бы это решал, если бы я там был в пятом классе, никогда эту задачу не видел. Ну, я бы, наверное, вначале попробовал э, угадать, что это 12 или 13, да, то есть где-то, ну, посередине, но понятно, что если там девочек 6, например, а мальчиков остальные 19, то ясно, что у них легко можно раскидать так, чтобы было разное количество друзей. О, ну что, 6 чисел, да, в пределах там от, от, от 0 до 19. Да, тут надо помнить, что 0 друзей – это тоже количество друзей. Вот. Так что, значит, а с другой стороны ясно, что, ну, как бы, 14 уже не прокатит. Вот, вот, вот это вот надо, надо, надо понять, что 14 не прокатит. Почему 14 не прокатит? Потому что если 14 девочек, то остается... 11 мальчиков, ну, а если 11 мальчиков, то друзей, среди них может быть сколько вариантов? 12 вариантов. 0 друзей, 1 друг, 2 друга и так далее. 11, да? То есть, 12 вариантов. Но 12 вариантов никак нельзя раскидать между 14 девочками, чтобы все варианты были разные. Принцип директ. То есть, сразу ясно, что вот больше или равно 14 не прокатит. Все, не может быть. Ну и тогда, вот раз у нас есть уже оценка, то остался пример. Нам нужно показать, что у 13 девочек может быть разное количество друзей среди мальчиков. Ну и в самом деле, почему бы нет? Вот у меня 12 там, мальчиков в классе. 13, 13 девочек. О, 13.13 это мой день рождения. Ну это так случайно вдруг увиделось. Да. То есть если 12 мальчиков, пожалуйста, у первой девочки вообще мальчиков друзей нет. Ну вот так. Не нравятся они все ей, да? Вот, у второй, значит, девочки один мальчик, друг, у третьей девочки два друга и так далее. И у 13 девочки 12. Все 12 мальчиков в друзьях. Ну, так, любят с мальчиками дружить. В мат-классах это случается. Вот так. Так что ответ 13. Да. Ответ именно 13. Не 12. 12 неверный ответ. Потому что спрашивается про максимальное количество. А максимальное все в 13, а не 12. Харе! Харе. Давайте смотреть, что дальше. Убирая детскую... Ой, господи. Неохота. Но надо одну из этих двух. Значит, тут есть задача 6 и 9. 9 безумно нудная. 6 чуть менее нудная. Но они как бы на общий прием. Я, пожалуй, разберу шестую. Убирая детскую комнату к приходу гостей. Мама нашла 11 носков. Или носок. Тут написано носков. Среди каждых четырех из этих носков хотя бы два принадлежали одному ребенку. Среди каждых пяти не менее, не более четырех имели одного хозяина. Мама разложила носки по кучкам. В каждой кучке лежат все найденные носки одного из детей. Но будем считать, что они помечены. Мама знает, что вот там на каждом носке написано Рита, Рита там». Иван, Владимир, да. Выше-то аккуратно предусмотрительно маме соответствующего ребенка. Вот. Мама разложила носки по кучкам, и в каждой кучке лежат все найденные носки одного из детей. После этого она посчитала, сколько носков в каждой кучке. Найдите получившиеся числа. Все. Оказывается, что это однозначно определяется. Нажимайте на паузу и думайте. Задача э, как бы с таким. С логическим содержанием, достаточно глубоким. То есть это вот известные мне взрослые не математики, и ее не способны решить вообще. Просто от слова совсем. Давайте пробовать. Итак. Вот так, сухой остаток, да? У меня есть несколько носков, и мы их раскладываем на кучки по принадлежности одному и тому же хозяеву. Я не знаю, сколько. Кучек. Ну, сейчас будем выяснять вопросы. В том числе и этот вопрос мы будем выяснять. Значит, что нам дано? Вот давайте попробуйте, что нам дано и что, как, бы, как это интерпретировать. Первое. Среди каждых четырех хотя бы два принадлежат одному ребенку. Внимание. Посмотрите сюда и просто поймите, что означает, что среди каждых четырех э, хотя бы два принадлежат одному ребенку. Вот если есть четыре кучи, то верно условие или нет? Неверно. Беру один отсюда, один отсюда, один отсюда и один отсюда. И вот они уже среди этих четырех, ни какие два не принадлежат одному ребенку. Потому что мы уже разложили их по разным, по разным действиям. То есть, это условие означает, что кучек не более трех. Кучек меньше или равно трех. Вот видите, да, было какое-то жуткое условие. да, Оказалось, что просто это означает, что только три ребенка потеряли носки. Дальше. Среди каждых пяти не более четырех имели одного хозяина. Среди каждых пяти не более четырех имели одного хозяина. Отлично. Предположим, что здесь вот один из детей оставил пять носков. Все, тогда уже условия не выполняется, потому что я беру эти пять, и они э, все одного хозяина. О, еще круче. Эм, да. Среди каждых пяти не более четырех имеет одного хозяина. Да, если, то есть теперь следующее как вот это условие, оно означает что, что нет пяти носков принадлежащих одному и тому же ребенку, потому что если бы были, то мы взяли бы эти пять и среди этих пяти а, неверно, что не более четырех имеет одного хозяина. Поэтому исходное условие, что среди любых пяти не более четырех имеет одного хозяина в этом случае нарушается, а значит мы делаем вывод, что такой кучи не существует. И значит, нет кучи с пятью или более носками. Это в каждой куче в каждой куче меньше или равно четырех носок, носков. А всего нам дано, что одиннадцать. Итак, одиннадцать равно x плюс y плюс z. Ну, возможно, кто-то из них 0, пока мы не знаем. да. То есть не более трех куч. И при этом x, y и z. Не превосходят четырех. Вот осталось такое уравнение. Надо понять, что у, нее, у него есть ровно одно решение, если как бы э, их ну, не, не упоряд, как неупорядоченный набор, какие могут получиться числа. Ну, начнем с того, что куч точно три, потому что если бы куч было две или, не дай Господь, одна, то уж точно, да, по принципу Дерихрева, одно из них было бы э, даже как минимум шесть носок, уж тем более как минимум пять. А, и тогда бы условие нарушилось значит скучно на самом деле 3 ровно мы уже знаем что не больше 3 теперь мы знаем что ровно 3 ну и надо понять как можно разложить 11 в сумму 3 чисел которые все не превосходят четверку. ну совершенно очевидно что единственным способом 4 плюс 4 плюс 3 ну либо наоборот 4 плюс 3 плюс 4 вот то есть как бы э, если бы во всех было по бы 4 то было бы 12 ну а так в одной из кучек просто меньше на 1 носок чем 4 то есть ответ однозначный в одной кучке 3 и в двух кучках по 4. Вот так. Угу. Седьмая. В клетках таблицы 3 на 3 расставлены числа 0, 1 и минус 1. Докажите, что какие-то две из восьми сумм по всем строкам, всем столбцам и двум главным диагоналям будут равны. Короче, это листочек по принципу Дерехле. Ставьте на паузу и решайте эту задачу сами. Это опять просто принцип Дерехле. Ну, так... Тут очень много мотивов вокруг нас Значит, итак, расставлены как-то 0, 1, минус 1. Ну, то есть, произвольно, абсолютно образом, единицы, минус единицы и нули. И нужно доказать, что как-то не расставляй сюда эти числа. Какие-то 2 из 8 сумм по всем строкам, всем столцам и двух главным диагоналям будут равны. Ну, вот, например, здесь у нас минус 1 плюс 1 плюс +1, 1 равно 1. Так, эта сумма равна минус 2, это равно 0, это равно 2. А вот это равно 1 тоже. То есть вот такая и такая одинаковая. Но мне это нужно доказать, что всегда так будет. Как я это сделаю? А вот как? У меня... Ну, нажимайте на паузу, да? 8 сумм. 8 возможностей просуммировать. А сколько значений для сум может быть, если все числа от минус 1 до 1? Самое маленькое какое может быть? Минус 1, минус 1, минус 1. Но это минус 3. А самое большое? Правильно, 1 плюс 1 плюс 1. Это 3. Итого все возможные суммы это целые числа, лежащие в диапазоне от минус 3 до 3. Но их, как вы можете легко увидеть, 7. А этих вариантов 8. Принцип Дерихтвей говорит, что в каких-то двух вариантах будет одна и та же сумма. Ну и, собственно говоря, самая красивая, наверное, из всех задач. Потому что я придумал суперкрасивое решение. Ну, как бы это сказать, уже после того, как Света сдала обычным образом. Я придумал очень красивое решение этой задачи с помощью понятия фазового пространства, которое так необходимо. И вот так не, не хватает да, детям пятого класса. Понятие фазов пространство. Так что сейчас будет научное решение. А задача такая. В кинотеатре сидения расположены в семь рядов. Группа из 50 детей сходила на утренний сеанс, а потом на вечерний. Та же самая группа. Докажите, что найдутся двое детей, которые на утреннем сеансе сидели в одном ряду. И на вечернем тоже сидели в одном ряду. Вот так. Пауза. Есть нудное решение, обычное. Есть 50 школьников. Рассаживаются по 7 рядам. То как не рассаживайся, в каком-то из рядов будет 8 школьников. Согласны? Ну, потому что иначе 7,749. Так вот, эти восемь школьников, уже эти 8 школьников, вечером не смогут сесть в семь разных рядов. Ну, в смысле, во все разные ряды. Они садятся в семь рядов. Значит, двое из этих восьми уже будут сидеть вечером тоже в одном ряду. Ну, такое, как понятное, простое, скучное решение. А теперь смотрите, с помощью фазового пространства. Давайте введем такое фазовое пространство. Вот сюда будем отсчитывать номер утреннего ряда а сюда номер вечернего ряда, да, для каждого школьника. Вот у меня получится 7 на 7, да, вот здесь 7 номеров, рядов идет, и здесь тоже 7 номеров, рядов идет. Вот, первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я каждого школьника помещаю в один из квадратиков. Как? А я просто спрашиваю, в каком ряду он сидел утром? Он говорит, в пятом. А вот в а, а днем, ну, то есть вечером, в третьем. Значит, вот этот школьник. Дальше другой школьник там. Утром сидел во втором ряду, а вечером в первом. Вот он. Кто-то сидел в седьмом, потом, значит, в шестом. Сзади сидел. Неинтересно ему, он там дурака валял. Может, с девочками там целовался, например. В общем, не смотрел кино. Вот, а кто-то там в третьем и в пятом. Вот утром в третьем, вечером в пятом. Школьников 50. А квадратиков 49. Соответственно, два, как по принципу лет два школьника в один квадратик попадают. Но это ровно означает, что они и утром, и вечером сидели в одном и том же по построению. Все. До новых встреч на канале Маткульт. Пока!